15 июля 2011 года в Исаакиевском соборе Петербурга совершился молебен по русской княжне Ольге Николаевне, которая стала королевой Вюртенберга и до сих пор чтимой и почитаема народом Баден Вюртенберга за свою благотворительную деятельность на немецкой земле. Молебен был организован русским фондом в Германии «Наши новые времена», поддерживающим выходцев из России и стран СНГ, живущих в Германии. Данная акция состоялась в рамках проекта «Диалог культур» и его нового направления «Русский мир в Германии», организатором которого является фонд «Наши новые времена». Событие можно обозначить как День королевы Ольги, но по-русски это День великой русской княгини Ольги Николаевны, королевы Вертенберга. и опять-таки... Сейчас история Дома Романовых приобретает новый интерес у обычных людей. И это все приурочено к юбилею Дома Романовых. И, конечно, дочь Николая I сделала очень много в Германии для русских благодаря России. На молебне состоялось освещение специальной капсулы с землей Псковской, где родилась княжна Ольга. Капсула с землей города Пскова, где родилась княгиня Ольга мы были там в четверг ночью, и нам вручили от главы администрации города Пскова. Десантники приготовили специально из гильзы эту капсулу, и там как раз земля города Пскова с родины Ольги. И мы ее привезли сюда, и она была сейчас в Петропавловском соборе у гроба Николая I, и это такая связь отца и дочери, потому что она лежит в Штутгарте, в Германии, Николай I лежит э, похоронен в Петропавловском соборе. И сегодня утром, когда еще было солнце, подбой курантов в Петропавловском соборе, я получил эту капсулу из рукохранительницы Петропавловского собора и привез сюда И владыка Маркел, осветил и благословил нас. Святые ровно апостолы, великие книги, и всех святых, помилуй и спаси нас, я поблагаю человек и лечусь. Желаем организаторам, фонду поддержки наших соотечественников в Германии в наши новые времена, благословения Божие и сил для того, чтобы наши добрые православные традиции снова силы и мы смогли вернуть на ту Родину, о которой мечтает каждый из нас, честную, сильную, добрую и православную. С любовью от Господи! аргент, где Петербургский? Какая стал... из Германия наших новых. гостей встречал российский роговой оркестр. А вечером того же дня в рамках программы состоялся концерт хора Смольного собора в великолепных интерьерах Дома архитекторов. На следующий день, 16 июля, состоялось очередное программное мероприятие. Концерт в Гатчинском дворце в исполнении трио Евгения Жук, приехавшего из Германии. Сегодня, после проведенного вчера молебна в Исаакиевском соборе, мы находимся в Гатчине, в Гатчинском дворце, в Белом зале. И здесь пройдет концерт, посвященный памяти Павла Первого, И, конечно, это в рамках программы нашего проекта уже реальные программы «Дни королев Ольги», которые мы проводим теперь и в России. Российско-немецкие связи, они корнями уходят в давние времена, потому что и российские, и немецкие дворы, они связаны узами брака с давних времен у Павла I, супруга императрицы Марии Федоровна до принятия православия. Это немецкая принцесса София Доротея Августа Вюртенбергская, и впоследствии их сын, император Николай I тоже он женился на дочери короля прусского Фридриха Вильгельма III. Ну и вот такие вот связи. И королева Ольга, ну тогда еще великая княжна Ольга Николаевна, дочка Николая I и Александра Федоровна, она вышла замуж и тоже стала принцессой Вертенбергской, впоследствии королевой исполнялся концерт Чайковского, который был великолепно принят благодарной гатчинской публикой. Do Yes I've been coming to Gatchina on a regular basis. I was here I think the first time in 1994 and it didn't look like it does now. it was almost a ruin and now it's been restored and more and more is being done so it's, it's looking better every time I come here. But I have very fond memories from here because Alexander II was living here with his family. And his youngest daughter, granddaughtes Olgaandona, is then my great-grandmother. Mm -hmm. So they were living here in this palace, and because of that, I had to come and, and see many times what is happening here, and to, of course, see some of the uh, fantastic collections they have here. Ну, в Германии уже четвертый год празднуется Дни королевы Ольги в Штутгарте, и мы, естественно, принимаем там участие, это организовывается, так сказать, нашей православной церковью в Штутгарте. Мы и как, так сказать, и как христиане, и просто как, как музыканты, и как выходцы из России, мы принимаем участие и тоже, естественно, на, делаем это бесплатно. В общем, приблизительно то же самое, что здесь, только не надо никуда лететь. Данные мероприятия, несомненно оказывающие большое влияние на развитие российской немецкой дружбы, были бы немыслимы без поддержки партнеров. Фонд «Наши новые времена» благодарит всех, кто помог в проведении данных акций и помогающих этой благородной миссии постоянно. Здесь присутствуют все, кто участвовал в завершении программы дней королевы в России и в Санкт-Петербурге. Все, кто... Каждый вложил все, что он мог практически. И тогда, когда, главное, это надо было. Последние мгновения, силы.